Добрый день, меня зовут Илюшин Александр. Сегодня я буду рассказывать вам про колбасные шприцы, зачем они нужны и для чего используются. Колбасные шприцы предназначены для наполнения оболочек фаршем. Колбасный шприц представляет из себя цилиндр, поршень, насадку, цевку. Подбором насадки можно регулировать толщину колбасных изделий, которую вам нужно получить. Колбасные шприцы бывают вертикальные, горизонтальные. И а также есть гидравлические шприцы для большой производительности. 80% нашего ассортимента нашей компании занимают шприцы вертикальные и горизонтальные. Они предоставляют достаточную производительность для кафе и ресторанов. Колбашный шприц – это цилиндр, в нем ходит поршень. Под давлением фарш а, через насадку поступает в оболочку. Колбасные изделия а, позволяют а, придавать кухне любого ресторана свою индивидуальность. Для каждого вида колбасных изделий используется определенная насадка. Методом подбора насадок вы можете получить колбасные изделия необходимой вам от толщины и длины. Для каждого вида колбасных изделий подбирается оптимальная скорость под тип фарша, и размер насадки. Это позволит вам при приготовлении добиться оптимального вкуса. Также при набивании колбасных изделий необходимо учитывать давление, с каким фарш выходит в оболочку, для того, чтобы оболочка данная не порвалась, и у вас готовый продукт не ушел в переработку. Принцип работы шприца – это создать давление внутри колбы. По, по помощи этого давления фарш выходит через насадку в оболочку. Если давление будет превышать э, возможности оболочки, то она порвется. Также необходимо добиваться, чтобы фарш э, плавно поступал в оболочку, и не было там пузырьков. Пузырьки при варке и жарке образуют бульон, который при нагреве очень значительно расширяется и может порвать оболочку. Также шприцы оснащаются дополнительными опциями, это в частности педаль. С ней удобно и быстрее работать. Гидравлические шприцы – это рассчитано на большую производительность, это, может быть, какие-то большие базовые столовые с большой проходимостью или уже небольшие предприятия для кулинарии. С помощью гидравлического шприца можно получить очень большую производительность данного продукта. Также необходимо учитывать, что после окончания работы в вертикальных и горизонтальных шприцах мало производительность остаются остатки фарша, примерно 80-100 грамм. При использовании гидравлического шприца остатки фарша могут достигать до полу килограмма. Шприцы не должны деформировать компонентный фарш и пропускать в воздух в наполняемую оболочку. А давление фарша должно быть одинаковым по всей длине насадки. После наполнения фаршем оболочек большого диаметра их перевязывают шпагатом. Некоторые изделия перевязывают через каждые 5-7 сантиметров, для того, чтобы оболочка не разорвалась при термической обработке продукта. А сосиски, сардельки и другие изделия, просто перекручивают. Колбасные шприцы используются не только на мясоперерабатывающих предприятиях, но и также в магазинах, барах, кафе, ресторанах, гриль-барах и других заведениях общественного питания. Все шприцы, предназначенные для производства колбасных изделий, хорошо разбираются и моются в посудомоечной машине, так как они изготовлены из нержавеющей стали.